Всем привет! Это «Универ -ньюз. и с вами Айдар Усманов. Сегодня в выпуске. Покоряем вершины. КФУ уверенно держится в престижных рейтингах. Дело труба. Аспирант Казанского энергетического университета видит сквозь землю. Казань. Ты муза и вдохновение. Режиссеров и драматургов страны встретили в подземной галерее. Вторая половина июня. Без преувеличения горячая пора для абитуриентов. И наверняка многим из них будет интересно обновленный рейтинг университетов QS. Здесь действительно есть пища для размышлений. Смотрим! Рейтинг университетов КУЭС развивающихся стран Европы и Центральной Азии традиционно публикуется в конце года. Поэтому презентация лучших вузов Евразии 2016 года вносит 13 на 14 июня для всех стала большим сюрпризом. Как, впрочем, и сам рейтинг. Ведь впервые в истории три первых позиции в нем уверенно занимают российские вузы. А в топ-100 и вовсе вошло 22 представителя России. В их числе и Казанский федеральный, которому, несмотря на колоссальное давление со стороны оппонентов, удалось сохранить 50 вторую позицию. Сохранение позиции, я считаю, что это очень хороший для нас результат. Понятно, было бы лучше, если бы мы продвигались вперед, но это говорит о том, что мы идем в правильном направлении, и э, Казанский университет выбрал правильные ориентиры э, вот последние 4-5 лет, хотя весь процесс участия и в проекте 5 ТОП-100, и э, в глобальных рейтингах и э, модернизация самого университета проходит одновременно, что, конечно, ну, вот достаточно. Э... Большую нагрузку дает всем нашим сотрудникам. Пример КФУ и многих других российских университетов, улучшивших свои позиции в рейтинге, свидетельствует о том, что российская система высшего образования постепенно возвращает былые позиции. Но надеяться, что набранных оборотов хватит, чтобы добраться до вершин мировых рейтингов, не приходится для этого еще работать и работать. Для многих российских университетов две точки роста наиболее, скажем так, Реализуемой, наиболее легко реализуемой в краткосрочной перспективе ⁇ это именно работа с экспертным сообществом. Поэтому, пожалуйста, выстраивайте правильные ассоциации выпускников, выстраивайте правильную работу с компаниями, которые работают, сотрудничают с университетом тем или иным образом. Это будет являться залогом успеха. Разумеется, не исключая работы и по накометрическим показателям, но это более долгосрочные проекты. Участники пресс-конференции, посвященной обновленному рейтингу, отметили и то, что стало меняться отношение к российским ВУЗам. Если раньше мир смотрел на нас больше с опаской, то сейчас в университетах России все чаще и чаще видят надежных партнеров. Александр Александров, Универньюз. А теперь самые последние новости всемирной паутины в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюз». Казанский университет открывает приемную кампанию «2016». Прием документов от абитуриентов в КФУ традиционно начнется 20 июня. На новый учебный год в КФУ предусмотрено увеличение бюджетного набора. В набережные Челны привезут танк Т-34 из-под Санкт-Петербурга. Военную технику установят в Парке Победы. Летом ожидаются несколько редких астрономических явлений. В конце месяца полнолуние совпадет с июньским солнцестоянием. В июле на небе можно будет увидеть метеорные потоки Дельта аквариды а в августе пройдет самый мощный метеорный поток. В школах и детсадах Казани введут меню «Халяль». Оно появится в столовых с нового учебного года. Хоккейный клуб «Акбарс» представил болельщикам своего нового москота, персонажа-талисмана команды. Это по-прежнему белый барс, но теперь обновленный, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Акбарс». На фестивале Скорлупина-2016, который состоится 25 июня в селе Пестрицы, приготовят самую большую яичницу в Татарстане, а также состоится чемпионат по метанию яиц, яичный боулинг и многое другое. В этнографическом музее КФУ начала работа выставка об истории традиционной обуви у разных народов мира. Два сапога пара. В экспозиции самые яркие представители обувной традиции разных народов. И русские лапти, и африканские сандалии, и литовские деревянные туфли. 14 июня свой профессиональный праздник отмечают те, кто не боятся говорить о своих чувствах и мыслях в сети. Речь идет о блогерах, и если раньше в России эта субкультура обитала исключительно на просторах живого журнала, то сейчас они покоряют все новые и новые социальные сети.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 начать снимать свои ролики и вот относительно недавно он запустил свой канал на ютубе такая прям таких явных фишек нету и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 Если бы в наше время сокровища прятали в землю, то и бы нашли за считанные секунды. И, конечно, для этого лопатой никто бы не махал. Достаточно несколько раз кликнуть мышкой. Как найти необходимый объект глубоко под землей, знает в Казанском энергетическом университете. Больше узнаем в следующем сюжете.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 А Казань снова принимает у себя творческих и креативных гостей. Режиссеры, драматурги и актеры с разных концов страны приехали в Татарстан, чтобы вместе воплотить в реальность творческие идеи. Так, например, совсем недавно, прямо в центре города, в подземной галерее, прошел показ эскиза о репрессированных деятелях искусства. Здесь нет билетов за заранее прописанными местами, сюда не нужно наряжаться и покупать программку. Здесь, прямо в центре Казани, на известном улице Бамону, но не там, где каждый день ходят тысячи жителей, а под землей в подземной галерее проходит показ эскиза спектакля петербургского режиссера Семена Сердина. Спектакль удивляет не только выбором места, но и своей основой. Семен Серзин и казанский драматург Неяс Игламов создали действия на основе найденных архивных документов, касающихся частной жизни репрессированных деятелей искусства и науки. Это личные переписки и официальные документы. Так, например, ракурс той эпохи задает фрагменты трогательной переписки подростка и матери, разлученной в ходе репрессий. Важно, что тексты сохранили свой первоначальный вид и не были изменены, чтобы дать зрителю возможность услышать настоящий голос с того времени формат про то как можно да, делать такое некое путешествие что ли в, в то время вообще в эту историю да чтобы вот эти люди от которых остались только буквы какие-то вот только бумаги документы письма чтобы они ожили да поэтому вот родилась какая-то идея я не знаю, как ты я для себя назвал, по этапу, как вот они шли, куда-то разрывались, терялись, вот что это будет такое путешествие и в прямом смысле. Режиссер впервые работал над спектаклем без артистов, ведь здесь, находясь под главной Казанской улицей, каждый зритель становится полноправным участником тех страшных событий, читая письма людей, которых уже нет живых. Для меня это было тоже непривычно, потому что нет никаких рептиций с артистами. Больше я занимался такой исследовательской работой. Не я, Сыгламов, он э, сначала вот, копался в документах, в архивах, которые, в принципе, никогда еще не были, э, нигде не поднимались. Да, искал какие-то истории. Вот, потом уже приехал я и тоже ходил в музей Аксёнова, ездил в Сфияшск. И вот каким-то образом мы вырабатывали эту историю. Голоса репрессированных зазвучали в эскизе спектакля в унисон с другими работами режиссеров, участников молодежной лаборатории «Город артподготовка», который прошел в Казани уже в третий раз. В этом году в третью столицу России представить свои работы приехали режиссеры из Швейцарии и Италии. Казанские драматурги и режиссеры и в дальнейшем планируют создавать подобные площадки для реализации творческих идей для всех неравнодушных к современному искусству. Анастасия Иванова, Искусство настоящего. Новомодные тусовки, заброшенная фабрика и андеграундный театр. Все это на слуху у молодежи нынешнего поколения. Мы решили быть в теме и посетили «Рефлектор» на фабрике «Алафузова». Наш корреспондент Анастасия Иванова отправилась туда налегке и решила показать, как все это было.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 не умею этим пользоваться. Это просто это прием. -вот, это вот, руки, это ноги. Поэтому нет ничего. Или вот там вот изгнание из рая. Вот, э, адам такой отвернувшийся, мол, он тут ни при чем. Здесь же и кинопоказы о пластике и чувствах в танцах. Как признаются танцоры, фильм Пина «Танец страсти» – символ идеала в обществе хореографов. Сейчас была экспериментальная постановка рефлекторов, угу. она называлась, она, выражается от, она выражает то, каким человек видит себя на самом деле изнутри, и угу. выражает вообще человека а, внутреннее. И на самом деле что когда мы смотрим на человека, мы видим абсолютно других людей. И мы сейчас смотрели на свое собственное отражение, где а, появлялась а, в какой-то мере свет, в какой-то мере тьма.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 На этом мой эфир подошел к концу. Не пропустите наш следующий выпуск. Всем хорошего настроения. Пока!